Всем привет! Этот день в истории. 20 ноября. 20 ноября 1985 года была выпущена Windows 1.0. Правда, окончательный релиз версии Windows 1.01 был днем позже, а именно 21 ноября, потому что у Windows 1.0 была серьезная ошибка. Короче. Это не столь важно. В общем, это была первая реальная попытка Microsoft создать графический пользовательский интерфейс в 16-битной архитектуре. Вот. Если сравнить с Mac OS, Windows не была самостоятельной операционной системой и являлась лишь графической надстройкой на DOS. Из-за этого многие пользователи по инерции продолжали пользоваться командной строкой для управления системой, хотя поддержка мышки в системе была. Кстати, коммерсы из Microsoft а еще до выпуска объявили о розничных продажах этого этой операционной системы. Говорят, что объявленная стоимость была в районе 99 американских долларов. И 1987 году было продано около полумиллиона копий этого э, этой операционной системы над этом убожество э, над этой операционной системой работали 24 программиста и пишут что они потратили на это около 110 тысяч часов это получается, если 110 тысяч часов разделить на 24, то получим 4583 часа работал каждый. А это, если мы возьмем обычный 8-часовый рабочий день, то получится 572 рабочих дня. Немало я вам скажу. Ну, нужно же еще учесть, что были люди, которые это все тестировали и все такое. 85% Windows было написано на языке C-Sharp. Буа, шутка, нет. 85% было написано на языке c Остальная часть, а именно критически важные части, были наколбашены на ассемблере. Поставлялась она на компакт-дисках. <laughs> да ладно, какие компакт-диски? Поставлялась она на дискетах. Что же входило в комплект поставки? Интересно же. Поставляемая вместе с системой программа в Райт, примерно соответствовала по функциональности программе Microsoft Word. Для и впервые на IBM PC позволяла работать с форматом файла Word, имеющим расширение .doc. Paint создан как аналог графического редактора из Macintosh. Также Windows содержала логические компьютерные игры, реверси, ну и там пару карточных игр, ну и различные утилиты имитирующие предметы находящиеся как правило на обычном столе но это там калькулятор календарь блокнот также часы изначально минимальное системное требование для установки с 5 5 дюймовых дискет с этим убу с windows в общем были следующими процессор intel 8086 256 килобайт памяти и два диска для установки один из которых должен был быть дисков а также операционная система ms dos 2 или более поздней версии на момент запуска имелась поддержка работы в сети windows 10 поддерживала видеокарты стандартов GHC, CGA и EGA, но не полностью. Кстати, папка мелкософта, ой, сорян, Билл Гейтс изначально хотел назвать Windows, не Windows, а Interface Manager, но, наверное, ему кто-то подсказал, что название так себе, и нужно что-то покруче. Ну и в завершении ролика посмотрите одноминутный ролик, в котором кореш Билла Гейтса, а именно Стив Балмер, он был генеральным директором Мелкософта с января 2000 года по февраль 2014. Так вот, он на ролике рекламирует Венду. Неплохо получилось, я вам скажу. Ну что ж, а на этом вынужден сказать всем спасибо. Обязательно закиньте другу ссылку эту и заставьте его подписаться на этот канал. Лайкнуть, ну и все такое. Всем пока! How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Light and Windows Paint, and to listen to what else you get at no extra charge, the MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver, and... Can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just, how much did you guess? Five hundred? A thousand? Even more? No! It's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska!